Знаете, в чем, на мой взгляд, основная причина неудач большинства людей? Дело в том, что дихотомия человечества, это сказал еще Фром. Скорее всего, это тоже не его идея. То есть у нас есть часто противоположные вещи. Так вот, люди, которые часто терпят неудачи, очень часто это люди, которые хотят... Приручить удачу, найти счастливый билет, найти счастливое расположение чисел, понять, как знаки показывают им что-либо, и в то же время игнорирование закономерностей. Я часто рассказываю пример, когда я поясняла закон сохранения энергии, и мой клиент сказал шикарную фразу – но это же не всегда работает, на что я ему сказала, удачи, потому что законы физики действительно работают всегда. Почему-то людям кажется, что физика отдельно, а люди, как живые системы, совершенно отдельно. Вовсе нет. Так вот, попробуйте закономерности понимать и принимать их в жизни и делать на них оговорку, ровно как и удачи, случайности и тому подобного рода вещи, скорее игнорировать, чем гоняться за ними и стараться что-либо сделать. И тогда работа будет вознаграждена, наши труды будут направлены в нужное русло, и наши отношения примут тот вид и ту форму, которая нас устраивает. Потому что наша надежда на то, что кто-то изменится, это точно такая же удача. Иногда люди, которые дают советы другим людям, считают, что они готовы работать специалистами, потому что они дали такие великие советы, и люди так изменили жизнь забывая простую вещь, что только сам человек может изменить свою жизнь. А говорить может любой человек. И их сказанное не есть закономерность, а чистейшая воды случайность. Закономерности, они, как правило, описаны в поговорках, в метафорах. Их не так сложно найти. Даже закономерности у нас имеют дихотомический характер. То есть, как я говорю, есть две истины. Люди разные и люди одинаковые. А вот где какой контекст, это каждый человек решает сам, что именно здесь применять. То же самое в удачах и неудачах, то же самое в закономерностях и случайностях. Жизнь всегда увлекательна и интересна. Вот вам еще одна идея для разбора. Где закономерности? А где же просто повезло или просто случайность? Условия «если то».